Скажи, игра началась. Обычно. Да будет больше денег, чем противник. Вот нашу зону вытягивай, готовься! Вот нашу зону вытягивай, готовься! Отставить последний. Она зашла в плане. Мы сами и говорим, подтверждает... Противник высаживает в свой... Бля, да, тут еще один дети. Так, давай. Дай. О, перед нами. районе операции. О, о, он Банят. оглушающая Банят. пошла я, я, не я вообще -то... ты давно и он тоже в ты что, там я... станешь? у меня. Я тоже понимаю. Это не точно. Давай, давай. Давай, давай. <весел> На! Нет! Вижу, вижу. Вижу, вижу. Нет! Нет, я Нет! Нет! Нет! Нет! <плескан> движение, -ва -ва -ва -ва. Вижу движение! Вижу движение! Приземляйтесь, добейте его. <свет> да. Ой! Да, прыгнул! Ладно, ребят! Ладно. Ракета пошла! Вот это поворот! Всем гудбай, леди Джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и всем, всем удачи!